Если вы думаете, где отдохнуть всей семьей этим летом, вам к нам. Мы разбираем семейный отдых в Турции для комфортного отдыха родителей, ну и, конечно же, деток. Мы говорим о Белеке и сейчас у нас отель Voyage, Белек, Гольф, Резорт и Спам. Меня зовут Елена Цыганоки, у нас экспертные беседы с Турбанжур. Разбираем отели как для семейного отдыха, так и, э, так и, скажем, не только семейного отдыха, но сегодня говорим как раз о семейном отдыхе. И, конечно, у меня со мной всегда наша суперкоманда экспертов Турбонжур. Это Денис Головенец. Привет всем. И Александр Лещук. Привет. Ну, бояж Белек» у нас, скажем, отель, который как хозяин или руководство, это сети отелей «Макс», получается, да, вот, потому, конечно же, соответствующий уровень здесь ждет, Они соседи с отелем «Макс Рояль Белек», получается, вот, ну, мое личное впечатление, когда я когда-то пришла в этот отель, первый раз он только открывался, первый сезон работал, вот все хорошо, все хорошо, просто я даже не знаю, как сказать, что конкретно, но просто все хорошо. Ну, Денис, давай подробнее, что да. же тут все это хорошо. По, про вояж. Вояж, во-первых, это ну, имя, бренд, это и сетевой отель, у него не только в этом регионе да. есть вояжи. Почему выбрали именно этот отель для рассмотрения даже сейчас? Потому что... Дети, ну я бы его отметил, что он такой более строгий отель, более взрослый отель. Хоть мы и детский отдых рассматриваем, дети, но дети бывают разного возраста, потому что здесь даже в названии есть приставка гольф. Здесь угу, да, это те родители, которые увлекаются спортом, те, которые любят гольф. Тоже есть у них на это акцент, свои, Можно... поля. свои поля. Да, вот как раз Макс Роял поля они могут поля пользоваться цена. им. Хотел отметить то, что сейчас Ваяш даже сам называет у себя, у него такой слоган обратный отчет 2019 год потому что <связан> они буквально сейчас в конце апреля будут запускать отель полностью реновированный новый полностью они поменяли все всю концепцию они обновили полностью отель он будет современный он будет стили хай-тека, все новые технологии, которые только могут быть, да, вот у mm -hmm. них на данный момент сейчас из их таких небольших э, фишек, это можно выделить, что гардероб будет закрываться на кодовый замок, что… Ага, даже вот так, не только сейф, да, да не получается? сейф, а гардероб можно будет закрываться, это, они сказали, это как ваша, ваша зона личная, индивидуальная, mm -hmm. которая будет, можно ее будет закрыть, у них они Выделяют, что у них какие-то особенные климатические системы поставили в аля-картах ресторанах. Будет, э, у них есть э, зона отдыха, это когда есть раннее заселение, позднее выселение. То есть где, Если, можно, подождать, где, получить, да? где можно отдохнуть, подождать, принять душ. А, полностью, даже, да. Сделана, да, полностью сделана зона для все продумано, Но на самом деле чартеры вылетают, прилетают в разное время. То есть и не всегда даже, если, может быть, и доплатили бы заранее поселение или позднее, если об этом не позаботиться заранее, то может просто не быть номеров, если это активный, ну, скажем, самый разгар сезона, да, то вот тоже, ну, или чтобы не доплачивать, да, то есть тоже можно воспользоваться. Да, у, них, у них, получается, есть, они будут вот как раз после своего открытия, можно это будет прочувствовать и проверить на себе, когда отдыхающие поедут в этот сезон. Алякарт ресторан ⁇ Кузин 24 ⁇ называется. Это алякарт, который работает по системе 24 часа. Все-таки uh -huh. круглосуточный алякарт да, uh, у них будет присутствовать. Есть у них uh, такая возможность. Uh, они каждый день делают получасовую экскурсию в соседний отель Макс Рояль. Можно посмотреть. То есть для, чтобы выбрать себе на следующий раз. Да, некоторые даже туристы, ну, просто сейчас он будет обновленный, тогда уже можно будет поговорить. А uh -huh. перед этим, конечно, когда сравнение делали, отель уже немножко был э, не такой новый, уже ну, года. Ну, на самом деле, да, и он, стоит, ну, скажем, да, да других денег, других денег. Друг, да, он дешевле, чем Макс Рояль, конечно. Плюс вот, даже ну, если туристы захотят им, ну... Полчаса не хватит, Макс Рояле, я думаю. И захотят остаться. Есть такая услуга, там, за 100 евро можно остаться около 6 часов угу. на территории. Так можно отдохнуть да, в двух отелях. В двух отелях можно, сказать, можно да. да, дополнительно. Угу. Ну, кстати, по поводу открытия, вот я четко помню, что как мы запрашивали точные даты, это было 17 апреля, потому что у нас уже были наши вот постоянные клиенты, которые из года в год ездят на майские праздники, получается, в Турцию. И вот хотелось, но ну, немножко кусалось, потому что переживаешь, да, откроется отель или нет. То ли есть, они Да, то есть дате. мы несколько раз переспрашивали, как бы, да, и у Gastrelation, то есть и вот по всем связям э, в данном отеле, то есть, да, что будет все работать на майские праздники процентов Дата открытия, это хорошо, что она заранее, то есть не то, что там прям, 30 апреля или 1 мая, или там, как иногда бывает, 5-10. Конечно, всегда, мне кажется, на майские отели работают, ну, вот не прям на 100%, то есть, а где-то ну, на 90-80% на процентов возможно, да, хотя такого уровня отеля стараются, чтобы уже запустили все. Ну, и как раз для тех, кто любит, скажем, такое все свежее, новое, то здесь такая не косметика, да, то есть, а хорошая, полноценная будет реновация в данном да, отеле. Да, полностью, с новейшими технологиями, которые сейчас внедряются. Плюс они очень делают акцент на то, что у них будет хороший уровень э кухни, еды, питания на ультраоле, у них будет импортные напитки. У них, кстати, очень хорошего уровня, потому что тоже ультра все включено, понятие такое. Разное, да. да, да. То здесь э как раз вот мы говорим о хорошего уровня напитках, здесь можно ожидать. У них, получается, по питанию есть вот, основные рестораны, есть а-ля карта, есть греческий, есть французский, есть турецкий, есть китайский, есть японский, угу. есть, ну, есть итальянский можно, да? и стейкхаус. Из угу. них. Платные только итальянский, стейкхаус и японский. Uh -huh. Итальянский в районе где-то от 7 до 10 евро. ну То есть, в принципе, э это стоимость, которая, что просто, да. скажем, официантам, как ночевые, что ли, то есть, да, за свое ну, место. Из платных uh -huh. будет 3. Uh -huh. Хорошо. Картина. А что по деткам? По, есть, по, да, по давай... детскому концепции у них это не означает, что туда ну, с маленькими детьми... Нет у них мини-клуба или для детей, для инфанта от 0 до трех. у них наоборот. Они сейчас позиционируют себя так, что они в своей новой концепции, так как сейчас оно только его еще никто uh -huh. не прочувствовал, может быть, будем ехать и мы попадем в этот отель. В рекламный, рекламный тур. В рекламный, да. И посмотрим. Что значит, может, я думаю, когда отель, вот ну, скажем, как раз вот все меняет, однозначно будет в рекламных турах, то есть вы точно посмотрите. Будет интересно, да, посмотреть на него. И они, они у себя позиционируют и говорят, что вот у нас для, они, у них мини-клуб, Таги называется, он присутствует, и очень для самых маленьких, от 0 до 3, они прям пишут, что у нас есть все, вот, вот есть все, что можно только пожелать. Вот они как бы в общем в одном слове оппозиционировали, что что бы вы ни запросили, какой бы вам там прибор не нужен был, вот этот именно, он будет в наличии и всегда могут его предоставить но ну, как раз вот если вот мы когда говорили что еве был год да и вот мы в отеле были где как раз принимали э, от 0 до 3 тоже да, то это ну был не не билет моя билет а макс билет как раз вот но ну, с учетом того что это одинаковая концепция да, разница конечно есть но вот такие вот нюансы они действительно учитывают и э, как-то вот я со спокойно спокойно оставляла ненадолго то есть где-то вот на минут 40 я действительно понимала что там все продумано и это 10 там как бы детей да если он такой маленький то есть а там чуть ли не персональный аниматор вот смотрел за твоим ребенком то есть на него то могло быть ну буквально 23 э, ребеночка то есть ну, у нас по-моему даже мы вот как раз в тот момент или то один то ли два ребенка было нам когда там Ева начала что-то капризничать, нам позвонили, то есть, да, вот можно оставить номер телефона и сразу же прийти. Или, как мы говорили, что можно, например, ребенок спит, получается, да, то есть оставить колясочку и попросить, чтобы тебя набрали, когда ребенок проснется. Это, это удобно. То есть кто-то этим пользуется, кто уже опять же, в один, да, кто-то может переживать, но уже когда два-три годика, но ну, многие уже в сад отдают с двух, а то ну, как бы с трех, но ну, кто с двух лет, то есть потому для таких деток мне кажется, даже уже и на дольше можно оставить, если хорошо. Но аниматор стараются всегда найти скажем как-то вот я не знаю как, как у них это получается всегда подход тут ты не всегда можешь найти подход к ребенку а они как-то свои кишечки то ли детки так все-таки где-то больше слушают то ли они что-то используют и вот можно вот, подлежишь вот. там коллектив коллектив, коллектив всегда, да, да коллектив. он дисциплинирует всегда, что уже видят как другие и они все могуще там получается детская кухня питание баночное все это для детей предусмотрено будет потому что отель сейчас открывается по новой концепции полностью Он это, это все... концепция действительно это они сейчас обновили достойные. аквапарк будет угу. новый аквапарк у них у них будут обновленные полностью номера у них есть номера и главное здание там у них корпус А и свинапы есть номера тоже кто любит угу. С выходом, есть, это, давай расскажем, да, там, где выход получается в бассейн, правильно? Бассейн, да. да. да, угу. да. Ну, на самом деле, вот э, у нас есть экспертные беседы с Турбанжур, а еще есть рубрика ⁇ Реальные отзывы ⁇ Вот начнут сейчас вот ездить э, в Турцию, да, и будем запускать еще, вот точно уже есть кто у нас едет. В данный отель будем приглашать, и чтобы делились тоже еще, скажем, своими впечатлениями. Мы ну, вот сейчас можем только о нем, скажем, да, э, предугадать, как же ну, такого уровня отель, э, что будет предлагать. Я предлагаю перейти дальше к стоимости к нашим вопросам, к отзывам вот. как всегда подготовили для вас стоимость, чтобы вы сориентировались по данному отелю на другие даты, другое размещение всегда рады вам ответить, просчитать вот, а сейчас Денис вам расскажет на 7 ночей, вылет из Киева да, вылет из Киева 7 ночей на 17.05 отель на ультра все включено, вояж, билек будет стоить на двоих взрослых 2045 евро а на угу. двоих взрослых плюс ребенок 2187 евро Uh -huh. евро 2040, ой, так сейчас вообще какая-то такая... Да, тут разница тут вообще раз... несущественная тут, тут разница меньше, чем 150 евро Иногда за инфанта доплачивают, там, сколько, 60 евро, 70, Плюс а тут... с учетом, так как отель только будет открываться в апреле То цена, как практика показывает, всегда на него хорошая Потому что в дальнейшем, когда люди поедут, uh -huh. будет больше информации про него То ценник будет... По... Скорее всего, чтобы повышать отель. Uh -huh, uh -huh. Хорошо, дальше. И если это у нас июнь месяц 8.06, этот отель будет стоить на двоих взрослых 2300 евро и на двоих взрослых плюс ребенок 2496 шесть. Ну, кстати, мы говорим уже о июне здесь о полноценном таком, скажем, активном сезоне, и цена не намного еще повышена. Не повысилась, потому что пока еще раннее бронирование. ранее бронирование. Раннее бронирование и то... из-за того, что только они его запускают, uh -huh. вот, это, скорее всего, что сыграло большую роль. А, хорошо, так, значит, э, так, так, так. Давай по вопросам, получается. Э, вот спрашивают, возможно ли то, что ты говорил, да, по-моему, могут ли гости Вояж билет посещать Макс Рояль? Да, дополнительная да. Возможно посещать э, на, на, ну, на полчаса бесплатно, а если хотите больше находиться, тогда уже дополнительная плата 100 евро. Угу. Если на территории отеля футбольное поле, ну, то есть вот как раз... футбольного поля такого стандартного, как для взрослых, не предусмотрено, э, но есть мини. Угу, вот, ну это будем говорить более, более для деток угу. или гольф поля да, ну, для взрослых есть гольф поля можно там очень много э, чемпионатов турниров по гольфу проходит особенно в этом регионе это одно из самых самых больших полей гольфа оно насчитывает там одиннадцать лунок и угу. около 100 гектаров площади ну и Белек же славится своими гольф полями это регион, который... И, кстати, хотел еще отметить, вот мы на... про семейный отдых так же самое рассказываем, мы сейчас просто белек затронули, просто чтобы люди понимали уровень региона. Если вы заметили, что в этом регионе, если мы посмотрим, там практически только пятизвездочные отели, да. четверок буквально штук пять, а троек вообще там две или три. Ну, то есть там звездности. на самом деле все там самые, все скажем, самые, самые сливки. Да, самые делюксовские пятерые, да. звездочные отели. То есть здесь ждет, я всегда говорю, хороший или очень хороший уровень от, отелей. Хорошо, значит так, еще по поводу павильонов интересуется на пляже, какая же стоимость павильона. То есть те, которые отдельные, получается, мы о них не рассказывали. По пляжу, получается, у них они обновили понтон, они полностью обновили все шезлонги. Uh -huh. с матрасами. Павильоны у них можно арендовать uh -huh. на период времени, если вы хотите, например, это может быть и от часа, да, и кто хочет там, например, ну, на разный период uh -huh. времени стоит в районе 50 евро. За час или за не, день? Нет, нет, за, за день. Да. Uh -huh. вас обслуживают полное обслуживание. Uh -huh. То есть это уже официант? Да, официант полное uh -huh. обслуживание. По павильону. Это человека или Не, за павильон? Нет, за павильон. А, за павильон. За павильон. Это, принципе... это даже очень хорошо. Да. Да. Там и будет обслуживание официанта: все, что вы хотите: напитки, закуски. Ну то есть, ну, если да. вам точно, скажем, можем переуточнить, последнюю концепцию еще нам не высылали, мало ли может да, избилось. Да. Это с информации, которая была до этого, вот, возможно, что-то будет э, и новое. Хорошо, по отзывам у нас 4.66. Где-то на сайте Top Hotels рейтинг из пяти возможных. По отзывам, мы отдыхаем в этом отеле шестой ряд раз подряд. Ну, вот я всегда люблю читать, когда уже есть какой-то сравнение с чем-то, в этом году решили поехать на школьные каникулы, приехали в отель, мы сразу заметили смену практически всего обслуживающего персонала, далее мы стали замечать достаточно часто, так, деток в отеле, так, что тут у нас, секундочку, у меня сбилось, что-то стали замечать, у меня тут спрятался, получается, отзыв, давайте тогда следующий. А, значит, отдыхали в июне 2018 году в период Рамадана. Все очень понравилось на высоте. Мини-клуб работает до 12 ночи. Можно покормить ужином деток и отвезти в мини-клуб и спокойно идти ужинать валя карт. А, горки хорошие, горы мороженого, спиртное отличное. Ну вот, уже, скажем, опытные, опытные, да. Те, кто, скажем, знают, что можно воспользоваться мини-клубом и после этого пойти себе уже покушать валя карт. Сейчас оно еще станет все лучше, потому что они в Егорке обновили и по питанию, и по выпивке будет. Будет еще лучше. лучше. Ну, в общем-то, да. если вы хотите проверить на себе все, что стало лучше еще вояж Белек и Гольф, обращайтесь. Рады вам всегда помочь, просчитать. Но если остались еще вопросы и вдруг мы что-то еще для вас не уточнили, конечно же, пишите комментарии, звоните, и мы все уточним для вас. С вами были Экспертные Беседы. Спасибо и до новых встреч! До новых встреч!